мне кажется, что то направление, которое приобрело расследование этой ситуации, оно несколько противоречит тем целям, которые есть общество на самом деле. Очень неправильно было бы сводить все, что произошло на нас ради реформ, исключительно к тому, кто кого как назвал. Если опубликовать много разного интересного видео из администрации президента, кто что сказал, если, скажем, всех отправлять в отставку, кто у нас из политических лидеров соврал, обманул людей, не только в связи с ксенофобией, а с гибелью людей, с другими поводами. но в принципе, там никого оставлять вообще нельзя. Поэтому я считаю, что в нашем случае прежде всего имеет значение выполнение своих функций государством. А вот, для того, чтобы у нас реальную, реальную проблему коррупции сейчас, мы не заслоняли вопросом, кто что сказал. Мне бы очень хотелось, чтобы одновременно с записью, прежде всего, государство и президент показали, что они выполняют свои функции. А именно, у нас есть службы безопасности, 1100 человек в главке К по борьбе с коррупцией, 1300 человек в департаменте по борьбе с контрразведывательной защитой экономики государства. Все эти факты, которые озвучивались э, по причастности правительства к назначению своих людей на ОПЗ, на другие, другие схемы, они не первый месяц на самом деле озвучиваются. Мы узнали о них не на прошлой неделе. Про Укрспирт, про ОПЗ, все это известно. Про Орехи очень интересно было бы узнать, кто же крышует все это. Да? Так вот, у нас к сожалению сейчас может получиться так, что мы сейчас будем выяснять, кто что сказал. И как обычно, мы забудем, что в стране существует... Служба безопасности Украины, которая должна дать свою позицию, как минимум по этому поводу, парламенту, может быть, в закрытом режиме, может быть, провести закрытые слушания, да, и рассказать, какой оперативной информацией владеют и обязаны владеть наши правоохранительные органы. Да. Хотелось бы услышать, что у нас начато проваджение открыто криминальное по всем этим фактам о Национальном антикоррупционном бюро, либо Генеральной прокуратуре, чьи чьей это находится, потому что у нас много месяцев уже, идут переговоры, обвинения друг с другом, кто больше виноват в коррупции в стране. И, к сожалению, мы не видим одного. А какова же позиция государства? Где же у нас суды, правоохранительные органы, или у нас борьбой с коррупцией занимается только Facebook? И журналисты, и общественные единицы, которые критически относятся к власти. Знаешь, э, Юра, Юра, сказать, Юра, Юра, вибач, одну секунду, могу тебе сказать. Ты написали редакторы, понимаешь? Mm -hmm. Потому что у меня запитання, яке мало стоять до тебя, что за последние месяцы мы видели величезную кількість, кількість компромату, яким обмінюються. Чому воно? ни я... разу разу П... не стартало? Я, я про Укрспирт писал no. со времен Януковича, п'ять лет. Там ничего не поменялось. Я, я, я не, не понимаю, можно много раз говорить, обвинять кого-то, но пора бы уже, наверное, да, принимать стратегические решения, в том числе правовые. Если есть коррупция, то там нужно э, проводить аресты. И я бы что хотел сказать, важная вещь, что э, у нас э, есть, проблема, есть проблема того, что у нас не работают государственные институты. И вот эта проблема очень четко обнажена. У нас э, пытается президент не... Расследовать факты коррупции и привлечь к ответственности виновных, а принудить публичными политическими методами премьер-министра под мощным политическим давлением самого подать в отставку. В чем проблема? Окей, мы снимем Яценюка, но, извините, а у нас схемы, например, по Одесскому припортовому заводу, который Мартыненко вместе с господином Каноненко, партнером господина президента, да, кто тогда будет сесть на этих схемах? Да? Если мы сейчас убираем молча, без уголовных дел, без расследований, без официальной позиции СБУ, прокуратуры, антикоррупционного бюро, правительства, то у нас за этой интересной дискуссией, кто что сказал, может пропасть очень важный существенный момент. А в чем правонарушение, где схема, кто несет ответственность, кто выгодополучатели, да? И мы должны их установить, для того, чтобы у нас не получилось так, что просто от кормушки убирается группировка Яценюка, и спокойно на всю эту схему садится группировка Порошенко. Это был бы очень нежелательный и для общества, и для государства, государства сценарий. Я бы хотел сказать, что вот мы сейчас обсуждаем сценарии, которые приемлемы для государства, у которого есть какие-то базовые институты. У нас проблема заключается в том, что власти не формируют запрос сама для себя, повестку дня, создание дееспособных государственных структур. Мы это видим вот, по сегодняшнему, например, результатам переаттестации в Генеральной прокуратуре. Структурные реформы в государственной власти не проводятся. Вообще, за исключением МВД одного ведомства, структурных реформ в принципе не начались нигде за полтора года. Даже признаков нет. А я э, хотел бы сказать, в чем проблема. Проблема в том, что у нас власть должна прежде всего понять, что они все сидят в одной лодке, мы плывем за ними, и у нас проблема не только в одной коррупции. У нас коррупция является следствием. Да, к сожалению, что произойдет после принятия этого налогового кодекса? У нас будет принят бюджет. Этот налоговый кодекс, этот бюджет сохраняют все те коррупционные схемы в экономике, которые у нас позволяют эту коррупцию содержать. Отказ с НДС, он благодаря этому кодексу, прекрасному этому бюджету, он сохранится. И получается, какая бы власть ни была, начальник фискальной службы... С премьер-министром, с теми, кто эвакуирует из администрации президента, будет по-прежнему решать, кому, за сколько, по какой процент отдавать. Это уже не рынок. Второе. У нас отсутствует экономическая свобода именно из-за таких документов государственного планирования, из-за бюджета и из-за налогового кодекса. Экономической свободы нет. У нас не свободный ворот денег. У нас, нас нет кредитов. У нас кредиты по сумасшедшим ставкам. Какой может быть развитие экономики? Поэтому я хочу Юра, сказать... Я уже мало часа. Я, я, просто, я, просто, я просто хочу сказать коротко. Если э власть не консолидируется, прежде всего, если она не сформирует порядок дня, привлечет гражданских специалистов, не привлечет экспертов, вот такие конфликты, как у нас сегодня, это каждую неделю происходит. Мы забудем уже через неделю, что это произошло, будет еще какая-то более глобальная катастрофа. Вот. Мы все идем по очень хрупкой ниточке, по тонкой. И я надеюсь, что под такими скандалами власть поймет. Власти нет. Есть кабинет, есть люди в них, таблички на них, счета на коммунальные услуги. Все. Системы нет. Она не работает. Вот. И этот конфликт это четко показывает. А, я, я категорически против, если сейчас просто убрать Яценюка просто так. Это должен быть отчет правительства. Это должны быть уголовные дела по всем фактам коррупции. И только так. Иначе у нас будет замена одной головы на другую, которая опять будет говорить то же самое. Действительно, потерпите еще. Правила игры не меняются. Если сейчас поменять Яценюка на Иванова, Петрова, Сидорова, пусть он даже будет хорошим технократом, с этим налоговым кодексом, с этим бюджетом ничего не поменяется глобально. Поэтому нам необходимо, прежде всего, чтобы власть сформировала повестку дня, которая предполагает структурные изменения в системе управления. Без а по... этого ничего не поменяется.